Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет жрачка и бочка огня. Здорово, мужики. Бездомные – неотъемлемая часть нашего общества. На улицах Прослава живут тысячи людей. Несчастных людей без крыши над головой, у которых на завтрак есть только окурки. Печальная история. Их объединяет давняя традиция почитания короля нищих. Король нищих, вы только вдумайтесь. Он избирается каждый год и получает ряд привилегий. Но у него есть и обязанности перед обществом. Какая классная у него, шикарная корона из различных ништячков. Общий упадок ценностей коснулся и этой традиции. Куда делся наш бомжар король? Уже более 10 лет у бомжей не было короля. Как так-то? Это не порядок, срочно надо баллотироваться! Городское дно распалось на мелкие группы куда еще распадаться? Это ж дно. Каждый из них преследует свои интересы и враждует с прочими. О, враждает, конечно же, интересно выглядит. Пора это изменить. Старые обычаи еще не забыты. Черт возьми, пора нам, друзья, взять свои вот эти вот руки. Скоро в, правос... Скоро в Прославе снова пойдут выборы короля нищих. И этим нищим королем, конечно же, станем мы, друзья. Та-дам! Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в Хоба Туг life Или же Бродяга Тяжелая Жизнь, или же просто Бомжара Тяжелая Жизнь, ну или просто-напросто Жизнь бомжа. Просто, ребят, бомж. Наконец-то вышел новый полноценный симулятор бомжа, в котором вам предстоит почувствовать на себе все трудности жизни бездомных. Приготовьтесь к выживанию на самых опасных улицах большого э, города. В сегодняшнем выпуске сделаю первый взгляд и совершенно новый обзор на геймплей и возможности данной игрушечки. Игрушечка вышла в стиме совсем недавно, то есть она еще не юзная, она достаточно новая и заслуживает определенного внимания. Таких, например, хардовых выживальщиков, как я. Ну что ж, друзья, Давайте начнем совершенно новую игру и посмотрим уже поюзаем а, геймплейчик, создадим игру. Ну а ты, зритель, сделаешь для себя определенные выводы. Стоит ли тебе играть в симулятор бомжа в 2021 году или же а, нет? Поехали, как же у нас здесь создается новая игра? Просто-напросто нажимаем создать игру, кстати, ребят, хочу подметить, что игрушечка очень не требовательная к железу и скорее всего пойдет на самых маленьких, на самых маломощных компах. Ну что ж, давайте, ребятки, создадим мир. И да, самое важное, что я хотел отметить, здесь есть кооперативный режим. То есть, если у вас платная версия, да, в Стиме купленная, и вы захотите поиграть с друзьяшками, можно вот так вот в настройках просто напросто выбрать режим с друзьями. Да, можно выбрать режим открытой группы, можно закрытой да группы и тогда к вам никто не сможет присоединиться, но мы выберем режим с друзьями, чтобы наглядно вам показать, какие здесь у нас режимы имеются. Ну и, конечно же, новый мир. Давайте, ребят, создадим уже новый свой мир. На выбор нам предоставляют выбрать сразу же одного персонажа. Остальные парни у нас, как видите, закрыты. Видимо, после достижения каких-то интересных целей мы откроем этих э, ребят. Но пока что у нас есть только один парень. Вот этот вот бомжачок. Бомжачок, да. Самый обыкновенный бомж, друзья. Как и многие тысячи ему подобных, он не строит иллюзий насчет своего будущего. День прожит и нормально. Дожить бы до завтра не имеет ни существенных преимуществ, ни каких-либо недостатков. Ну что ж, друзья, создаем совершенно новую игру. И вуаля, друзья, на удивление, за считанные секунды у нас происходит загрузочка. Как хорошо, как же мне это нравится. И где же мы оказались? Все, друзья, я в шкуре бомжа. Так оно и есть, замечательно. Начинаем новую а, жизнь. Так, поехали сюда, посмотрим, что у нас в багажничке. Электродетали, как мы видим, да, материалы. Я думаю, они пригодятся. Смотрите, кстати, вот здесь вот значочек огня, я так понимаю, это все можно сжигать электродетали нажимаем, да, и пустые бутылки собираем. отлично Уже день прожит. Не зря, друзья. Мы нашли немножечко полезного хабарчика. Нам это пригодится в наших странствиях. Так, ну что, что это за канава такая? Что, что это за стоки такие городские? Вот в таких стоках мы очутились. Так, какие-то на задачи я так понимаю, дали. Давайте посмотрим. Опа, у нас есть инвентарь. Нажимаем на кнопочку и просто-напросто и открывается вот такой вот замечательный а, инвентарь. У нашего, значит, прыщилыги есть. Дырявая рубашечка. А, дырявая настолько, что прям как. Капец, какая дырявая. И, как мы видим, у нее плюсы определенные. Это добавляет она нашему персонажу карманов, которых мы можем переносить а, кучу а, неких предметов, я так понимаю. Да, один из трех. Из 20, 20 килограмм мы максимум можем таскать. Так, дальше смотрим. Дырявые штаны, у них тоже есть карманы. А, дальше смотрим у нас ботиночки. Как мы видим, ребятки, из характеристик, которые у нас еще имеется, из основных, есть какой-то запах, есть, есть какой-то дополнительный эффект устойчивость к холоду плюс один, устойчивость к сырости. Смотрите, у нас у, нас, у наших ботиночек, а здесь только лишь карманы и устойчивость а, к холоду. Пока что мои шмотки все без запаха, как мы видим, 0%. То есть они совершенно чистые, выстиранные, буквально только-только в стиральной машинке, да, и надеты на нашего а, парнягу. Так, ну что, что у нас еще есть в инвентаре? Помогает не развалиться на куски. Бинты. Хм, отличная идея. Пригодятся. А дальше у нас лотерейные билеты. Смотри и выиграй. В смысле, смотри и выиграем. Ну-ка, дай-ка посмотрю я. что это за лотерейные билеты-то такие. Так. Что это мы тут делаем? Смотрите, мы уже начинаем э, рисовать. Выигрышные номера 24, 28, э, 30. Что-то мы тут, я понимаю, замазываем, да? Так. Ваши номера. Так, надо здесь, мне кажется, затереть все это дело. Давайте попробуем, затрем. Возможно, нам и повезет Так. Ну и затер я здесь полностью все. И давай-ка посмотрим. Так, выигрышные номера 21, 28, 30. Если у меня здесь такие номера... Так, что-то я не вижу вообще никаких номеров. Да как так-то? А Сегодня, ребят, не мой день, походу говоря. Да, просто-напросто не фартит. Ну а как еще может быть, ребятки? Я ж бомжара, да. Нихренашечки, хрена, ни ребят, мы э, не выиграли. Пригодится на э, растопку, тогда эта штуковина. Ну и бутылка пустая. Ну, ребят, пустая бутылка, она и в Африке пустая бутылка. Что с нее, как говорится, э, взять. Ну что ж, ну, что ж, давайте, ребятки, дальше проверим, что у нас тут за а, а восклицательный значок-то такой. А, у нас, ребят, проблемка, да. И нужно эту проблемку решать. Почему у нашего персонажа болит Голова у вас, невыносим болит голова, вы чувствуете себя так, будто бы проспали не меньше двух веков. Не понимаете, где находитесь и не можете вспомнить даже собственное имя. Рядом с вами есть какой-то человек, попробуйте его... Расспросить. Так, посмотрим, ребят, покладаем еще на по вкладочкам. Так здесь на что такое? Ох, какие у нас насыщенные ребятки вкладочки. То в этой вкладочке куча подкладочек под вкладочек всяких, да разных. Это у нас ремесло. Я так понимаю, это то, чем мы в процессе а, можем а, заниматься, то есть изучая соответствующие пунктики, пока у нас, естественно, ничего не открыто. Дальше что? Вообще все закрыто. Здесь у нас что такое? Хлипкая крыша. А, это, я так понимаю, какие-то элементы строительства у нас, да? И вот здесь у нас указано, сколько компонентов нам нужно на те или иные э, элементы строительства. Да, нифига себе, здесь даже стройка есть. Я в шоке просто, ребятки. Функционал у этой выживалки, конечно же, очень даже интересный. И интересно будет повыживать. Так, ну что ж, дальше смотрим, что у нас имеется э, здесь. Это что такое? Это типа оружия, да? Которое мы также, наверное, можем создать. Если мы только будем при профессии соответствующей Да, пока что мы ничего создать, как я вижу, не можем Свернут, Даже свернутой газеты я не могу сделать вроде как Нигде Открыть описание мы можем Так, ага, вот смотрите, да, можно на R Открыть описание любого предмета Простая дубинка, например Открываем, да, и нам показывается, что Что за компоненты, как называются правильно Мутная фиговина тоже, ребятки, ага, понято, принято, так, ну а это у нас последняя вкладочка, это трон короля нищих остался пустым, да, нам нужно все-таки завоевать, видимо, какую-то популярность среди вот этих вот типов, и тогда мы будем претендовать на трон короля а, нищих, так, ну что ж, жду, жду, жду, жду с нетерпением, не дождусь, когда же это, наконец, а, произойдет, тут у нас что, тут у нас навыки, я так понимаю, нашего персонажа, общение, попрошайничество, торговля, кража, копание в помойках, друзья, ремесло, и взлом замков Так, здесь у нас что такое? Это у нас состояние Нашего персонажа, то есть здоровье, энергия Сытость и так далее, хижина, лечение Так, это, я так понимаю, бонусы, наверное Какие-то, определенно при определенных Условиях, или же Дебафы, или что-то в этом роде Дальше мы смотрим, что-то непонятно, здесь, наверное Болезни, недуги и так далее Ну, короче, ребятки, в процессе будем все это дело Рассматривать, поехали, что-то мы здесь засиделись уже. Придется, надо уже выдвигаться Подальше, да, пройти бы эту игрушечку Да, посмотреть, пощупать, что здесь, как, чуть это такое Давайте-ка помоемся в поройке требуется умение грабитель помоек. Блин, не получается базовыми навыками рыться в помойках. Видимо, наш бомжар еще не настолько а, скилловый бомжара, что он не может просто-напросто рыться в, опри... в обычных помойках. Да как так-то, а? Вот здесь вот сочная такая смачная помоечка. Ну-ка, давай ее обшарим. Фу, не получается. Ладненько, пойдемте, ребят, прогуляемся немножко. Мне игра прям подсказывает, что сходи-ка, милок, куда-нибудь подальше уже, да, раз... разведай обстановочку, и ты станешь более прошаренным, прокаченным. О, вот я знаю, вот в этих машинах что-то вроде есть, да, Точняк, друзья. Так, старые тряпки. Это, это подойдет, ребятки, на растопку. Оп. И у нас изолента материал. Тоже, в принципе, подойдет на растопку. Но я думаю, что ей можно найти применение гораздо более эффективным, эффективным способом. Так, ну что ж, друзья, продолжаем играть в Хоба. А, полноценный симулятор бомжа. Нам выдала такая участь, да, оказаться в шкуре настоящего бомжа. И мы теперь пробуем, выживаем в этом безумном мире. Напоминаю, что, я... Напоминаю, что мы находимся где-то в окрестностях города, да, или в самом городе. Где-то вот в таких вот злачных местах, где-то под мостами мы шастаем. Так, ну что ж, надо бы, ребятки, все Проверить как следует. О, вот там вот, кстати, интересное какое-то сооружение. Давайте-ка заглянем, что у нас тут такое. Мне прям интересно, что же мы здесь можем э, найти. Да, наша основная задача это шариться по помойкам и собирать всякую дичь. Так, ну что? О, здорово! Ты кто, так... Ты кто такой? Ты чьих будешь? Ты как вообще здесь оказался? Здорово, Майнс... Майснер! Здорово, Майснер! Эй, чувак, привет! Я не чувак, я Майснер. Зови меня так. Ладно, ладно, успокойся, Майснер. Нашел что-нибудь интересное? Ну да, вон тряпки, вон доски для хижин пригодятся. Ага, ничего, ты тут отгрохал себе отельчик, к зиме готовишься? Ну да, говорят, она будет суровой, без хижины верная смерть. Эй, чувак, Майснер, ты, а ты не знаешь, как я сюда попал? Я вообще нифига не помню. Судя по твоему виду, ты нажрался где-то в городе, а потом заполз в яму и отрубился. Блин, ни хрена не помню, друзья, вообще не помню, как я попал в эту канаву. А ты не знаешь, где я мог нажраться так сильно? Не, не, не в яме точно, спроси фургрима, пьянки это по его части, так, интересно, Задача обновились меня. надо будет расспросить этого про щелыгу. так, блин, даже, не вспом... даже имя вспомнить не могу, все, пора завязывать с бухлом, и правильно, кто знает, вдруг ты в следующий раз вообще сдохнешь, да, да, да, кстати, такое тоже может быть, так, ну что, давай с ним поболтаем, чего пьешь, нормальное бухло? Тебе не дам, я его сам набодяжил. Превосходный жизнедар. О, нифига себе, отлично! А как его бодяжить? Я не, и не проще взять дешевое букло в магазине! Не нафиг магазин! Это божественный напиток, почти халявный. Главное знать, где искать. Найдешь недопитые бутылки приноси мне. Так и быть, открою секрет своего искусства. Ну-ка давай, не темни. Задание обновлено. Насчет жизнерада. Нет, я пока ищу бутылки. Понял. Этому типу надо будет принести бутылочки, чтобы он сделал нам жизнедар. Офигительная бухлишка, к мы потом и а, повернемся. Так, итак, зима близко. Ага. И если у тебя не будет хижины, ты замерзнешь. Насмерть верно. Истинно так, брат. Эй, мастер, а можно у тебя немножечко поживу я? Совсем того, что ли? Нет уж, обойдешься. Это мой отель. Иди свой строй. Блин, вот эта задача, конечно же. Я что, похож на строителя? Я даже не знаю, с чего начать. Слушай... Иди-ка зайди-ка к Драксу У него полно всяких инструментов Может поделиться А строить можешь прямо здесь рядом со мной Никто не будет против На яму в этом городе всем плевать И слава богу хм, ну понятненько, понятненько, да, да Задание обновлено, мне нужно еще поговорить с одним типом По поводу строительства Может быть он мне чем и поможет Ну что, давай поболтаем Вот глянь, в чем дело Зверское оружие Увидев эту штуку, никто не рискнет с тобой связываться Только не спрашивай, где я ее взял и все-таки, где ты все это берешь дело? Да везде. Если повезет на помойке, не такое можно найти. Хотя нормальные вещи все равно попадаются редко. Ох, где же искать-то, не знаю. Ну, думаю, в процессе разберемся. Я еще слышал, что у новой банды, которая пришла в яму, полно всякого оружия. Вроде бы у них даже есть какой-то специальный чувак, который его делает интересненько. Ну что, оружие-то будешь смотреть? Ну, давай, посмотрим, где у тебя оружие. Разводной ключ купить. 150 монет, да ну нахрен, у меня нет столько денег Так, ладненько, обмен а, вот оно что Вон сколько всякого разного разнообразного у этого парня Сломанная лампа Старая переносная плита Это у нас значит рваная шина Полезная, видимо, штукенция, раз так дорого стоит. Трехколесный велосипед даже есть. Триста, ничего себе, на нем, видимо, кататься можно. Детская лошадка, друзья. Ах, счастливое детство. Триста, нифига себе, грабеж просто средь бела дня. Вот эта цена у тебя, однако, Майснер. Иди-ка ты со своим барахлом. Бюро находок, что это за бюро находок такое? Я так понимаю, здесь, наверное, мы можем чем-то обмениваться. Надавить, надавить чувак, на чувака. Эй, слышь, оставь меня в покое, а? Нет уж, обойдешься, выворачивай карманы, пока не получил Ладно, ребят, не буду нарываться, ведь я еще на, на ранней стадии бомжара Я не петь, ни свистеть, что называется Будем разбираться потихонечку в этом мире Давай посмотрим, что нам там а, на обновляли в нашем задачнике Так, получить... Почему болит голова? У вас невносимо болит голова, вы чувствуете себя так, будто бы... Так, это я уже читал Мастер посоветовал все, вас расспросить фургрима О пьянках, которые были неподалеку И где мне этого фургрима искать? О, тут у нас есть, друзья, карта даже Так... И тут можно посмотреть, куда нам нужно идти Я так понимаю, это наша с вами основная а, цель Прибыть вот в эту вот а, точечку А как-то карту можно, не знаю, приближать, отдалять Прервать слежение Почему болит голова, квестик, раз Так, лагерь, два так, это по поводу лагеря, зайдите к Драксу Зайдем обязательно И по поводу арсенала тоже в том же месте Видимо в одном месте тут каком-то тусуются какие-то такие же, как я, бомжи И мне нужно к ним срочно зайти и расспросить у них, что к чему Ну что ж, друзья, выдвигаемся потихонечку, да Начинаем изучить мир этого самого симулятора, да, интересного Пойдем прогуляемся Что-то мне надоело здесь в канаве сидеть Надо осмотреть окрестности Что это за кучка дров такая? Что это такое у нас? Мусорок Так, а в этой части я смотрел Давай прогуляемся в этой части. Тут, мне кажется, я много чего интересного оставил. Мой персонаж может таскать очень много, аж целых 20 килограммов. Поэтому, я думаю, не помешает обшарить местные помойки. Вот там вот вижу, что-то можно взять. Так, нет, это не, это не получается обшарить. Так, а вот здесь что-нибудь в этом контейнере. Может, меня здесь повезет? Да, друзья, наконец-то! Вот эти вот ящики обычно я могу обшаривать. И здесь мы находим электродетали и странная ткань. Так, все это стоит денег, друзья, напоминаю, собирать нужно все подряд, что вы только не найдете в различных местах. Тут у нас, значит, ничего интересного, вот там, значит, я собрал, а интересно, подсвечиваются тут места, которые я уже обшарил. Что-то как-то я не пойму пока что, да, обшарил я это или нет, просто если я буду пробегать здесь еще раз, да, и наткнусь на это же место, я же опять пойду обшаривать, а мне, чтобы издалека можно было понять, вот это, ох, вот эта коробочка, ну-ка, давай посмотрим, изолента, ох, ничего себе, 10 золотых стоит она, и э, хлам, который можно э, сжечь. Не, я не вижу, ребятки, различия в индикаторах, то есть я вот вроде обшарил, а не вижу, что у нас он как-то поменялся. Так, ну что ж, идем дальше, друзья, шарится по углам, еще один контейнер. О, вот она, друзья, пустая бутылочка, которую можно э, сдать по заданию. Так, вот здесь вижу тоже, ох, да тут просто золотоносная жила, как я погляжу. Куда мы, кстати, идем? Мы в правильном направлении или же нет? Так, тут тоже давайте попробуем обшаримся. О, досочки, досочки, ох, ты, досочки, досочки, хороший строительный материал нам пойдет для строительства своей собственной хаты. Так, может еще что-нибудь я пропустил? А Ну-ка давай зайдем сюда, ох, багажничек машины, сочное такое дело. Так, кусок рубероида, тоже настройку, я так понимаю, сгодится. Так, в этой куче что есть у нас открыть? Тоже куча досочек, ничего себе, а тут почему-то доски, а, это чьи-то доски, подожди, а, точняк, друзья, тут я нашел лагерь еще бомжей, вон оно что, оказывается, я хотел стырить, да, это мы тырим у других бомжей, я думаю, если я стырю, меня побьют эти бомжи, ладно, не будем здесь бесчинствовать пока что, будем вести себя максимально тихо и спокойно, это что такое, туалет общественный, так, здесь что такое? Там коробочка за стенкой лежит, но я ее никак достать не могу. Так, ну что, друзья, давайте поболтаем с местными. Как раз тут те самые типы, с которыми надо поболтать, они мне расскажут, что к чему. Да, здесь у нас, смотрите, как я вижу, собственность других бомжей и лучше сюда, Так, войти, войти. что у нас такое? Типа магазины, что ли, какие-то? Ну, давайте сначала с местным по побазарим, вот с этим вот. А, здорово! Как дела-то? Кто такие? Расскажите что-нибудь. Мако, что ты здесь делаешь? Спрашиваю я его. Тебе что за дело, ответь? гомонись что ты здесь делаешь? Короче, это просто те чуваки, с которыми никаких диалогов, я смотрю, наш персонаж вести не хочет. Так, здорово, Виктор! Что ты здесь делаешь? Здоровенько. Тебе что за... Что тебе? Какое дело? Отвянь. Ну что ж, ладно. Не будем надоедать этим парням, да. Эти парни, парни сегодня явно не в духе. Видимо, у них был тяжелый день. Пойдемте, зайдем лучше здесь вот в эти вот закрытые помещения. Я думаю, здесь мы найдем тоже кого-нибудь. О, Гнойный. О, здорово, Гнойный. Как дела? Ты вообще что делаешь здесь? Есть кто дома? Аллоу. Тебе, тебе чего? Ни хрена не дам. Катись отсюда. Ммм, а чем-то вкусно пахнет. Отвали, я ничего не готовлю. А запах говорит об, об, об обратном. Задание обновлено. Какой запах? Это от тебя запах. Брысь отсюда, блин. Так. Подошли мы, значит, к вот этой хижине. И тут какой-то злобный гнойный тип образовался, который не, не захотел с нами общаться. Или мы просто-напросто неправильно начали с ним а, диалог. Ну, как есть, так как есть. Так есть, как говорится, не будем дальше а, развивать эту тему. Пойдем дальше в другую дверь. Вот тут вот, ребятки, точно кто-то есть. Здорово, Рыгун и Пончик. Блин, а я к тем парням подошел? Вообще нет. Я вроде бы тру сейчас в той а, области. Так, праздничный пир. А гнойный не любит чужаков. Попробуйте узнать, как найти к нему а, подход. Ага, я понял. Да-да-да, надо навалять просто тем типам, которые там рядышком сидели. Арсенал. Говорят, в лагере новичков а, так... Ну, я, в общем-то, рядышком нахожусь, но я, похоже, не совсем там, где нужно сейчас нахожусь. Так, давайте, знаете, что сделаем? А, мы сейчас а, вот от этих типов избавимся, да, потому что гнойный не любит этих типов. Здорово! Ну, что? Чем будем, кстати, биться-то с ними? Есть у меня кулаки или что-то в этом роде? Оружие какое-то. Мне же какое-то вроде оружие дал Тип типок, там которого я встретил, да? Майснер. О, это что такое? Отмычка? Это я понял. Мне вроде кто-то что-то дал. Или мне показалось, что мне кто-то что-то дал. А бутылкой я могу орудовать? Нет. Какая-то должна быть у меня определенная пушечка небольшая, отмычка, инструмент для борьбы с замками. Ее можно сдать. Так, это что у нас такое? Ткань, хлам. Не, нету, ребят, на самом деле у нас никакого вооружения. Да, у нас даже кастета нет элементарного, поэтому я с этими парнями вряд ли совладаю. Они меня просто вдвоем а, наваляют. Но будем, ребятки, более-менее реалистичны, да, в этом плане. Это все-таки такой выживач, где, я думаю, мы отхватим в легкую люлей. Так, давайте, ребятки, сюда еще раз зайдем. Тут еще с одним типом поболтаем сейчас. Есть у нас рыгон с которым давайте поболтаем. Привет, как дела? Не до тебя, чувак, отвали. Ухожу, ухожу. Ты гнойного знаешь, кто он вообще? Этого говнюка-то? Ну, говнюка и есть. Ох, ох, ох, ох, Все, надавить, уйти. Ладно, не будем усугублять все. Давайте с пончиком еще поболтаем. Как делишки, здорово. Для таких раскладов просто отлично. Ну, круто. Что могу сказать? Да, крутенько. Что там насчет гнойного? Говнюк он. Фу, никто не любит гнойного, друзья. Никто не любит этого парня, и для него, видимо, все чужаки, кто находится в окрестностях Так, давайте посмотрим, где, куда еще можно здесь за, забуриться Но, походу, это все Это все, что мы могли здесь обшарить Да, этот уголок, как говорится, у нас зачищен Здесь у нас больше ничего интересного нет Давайте попробуем в другую сторону прогуляемся Да, я видел, там проход еще в другую сторону у нас имеется Так, а где наша яма? Откуда мы вышли? О, это что такое? Это что за место? Надо, ребятки, обшаривать все странные места Тут, смотрите, как интересно это мне нравится. Так, ну-ка, давайте-ка повнимательнее будем, друзья. Открываем хламчик. О, ветровочка. Ничего себе. Это определенно будет получше, чем моя куртежечка. Блин, мне бы еще научиться как-то вид от другого лица делать. Есть вот такая возможность. У вас нет по себе фонарика. Как-то можно вид от другого лица делать? Я бы сейчас просто-напросто... Ага, болтаем это мы. От другого лица как бы вид-то мне сделать? Но обычно от другого лица вид делается вот на эти вот клавиши. Нет, тут нельзя, друзья, вид от другого лица сделать. Возможно, и можно, друзья. Если вы а, видите, что братишка Scratch не может чем-то разобраться, то подскажите в комментариях. Братишка Scratch обязательно потом этим будет а, пользоваться. Ну, а мы давайте пока исследуем, что у нас здесь есть а, интересного. Так, здесь мы зачистили. Это у нас чье-то. Это у нас а, отмычками открывается. Так, просто. Ну, если просто, давайте попробуем. Так, как нам пробовать открыть? На Е. 2 для успеха. Так, ага. Кстати, система точно такая же, как в Skyrim. Кто играл в Skyrim, те поймут меня, да? Там, ой, ой, ой, ой, ой, -ой, -ой. главное не сломать отмычечку. Блин, ну тут, по-моему, сложнее. То есть даже самый простой замочек, да, достаточно сложно открывается. Ну что ж, взломали мы его все-таки. Так, пустая бутылочка. Так, не все взял. Пустые бутылки. А, это мы крадем, друзья. Ладно, я не буду красть, чтобы не стать врагом номер один. Но по крайней мере я это все дело взломал и научился немножечко а, взлому. Так, здесь вообще есть кто-нибудь? Нет. Вот тут вроде ничего, изолента, тырим, это все мы забираем, да, как говорится, что, что плохо, что, что не приколочено, то мы и забираем сюда да, что можно оторвать. Так, здесь у нас что за куча хлама, непонятно, туда не пройти, ох, какое же место тут интересное, прям просто-напросто э, место для розовых фонарей. Так, здесь что у нас такое, изготовить, ага, верстачок. Вот в верстачке мы можем, я так понимаю, изготавливать вот такие вот штуковины. Но на их изготовление, друзья, у нас недостаточно пока что еще хлама. Надо ходить и надо э, собирать. О, мы уже в новую область попали. Походу, да, так, мы же... Да-да-да, друзья, я думаю, что скоро мы найдем того самого типа. Э, и поболтаем насчет актуальной нами темы. Так, ну что, Драк, здорово, привет, дружище. Мы не друзья, мы товарищи по несчастью. Вот, ну может быть, чего надо-то? Ты так и будешь весь день тут торчать может поторгуем но ну, это завсегда пойдет ну давай попробуем слушай там в трущобах есть один чувак это который все по по свинину толдычит ну да вроде да да да это гнойный он раньше мясником был у него в общем кукушка слегка поехала но пахнет у него там вкусно ну да он помешан на готовке если хочешь с ним подружиться притащи ему каких-нибудь продуктов например ну блин, даже не знаю, может, мясо какого-то крутого. Один мой приятель как-то как разжился таким в отеле. Президент э, через черный ход, естественно. Ну, ладненько, спасибо за информацию. Мастер говорит, что у тебя вроде как всякие штуки для хижины продаются. Ага, я собираю мебель. Фишка у меня такая. Поделишься? Я тут себе логово на зиму строю. Ну, вообще, я, я не торгую. Это вот может, это вот можешь забрать. Мне тут он нафиг не нужен. Только место занимает. Дает нам самодельный стол Ничего себе, я унесу этот стол-то самодельный Самодельный стол, задание обновлено Доверие плюс 3 Наконец-то, друзья, хоть с кем-то у нас доверие Наконец-то мы вошли в небольшую а, степень доверия хоть с кем-то А этот что, твой охранник, что ли? Нет, мы с ним в покер играем Конечно, охранник И вообще, мой лучший друг Симпатяга, где ты его взял? Он был просто, он был со мной еще в той прошлой жизни. Его зовут Борис. И если ты ему понравишься, он, от, он откусит тебе э, задницу. Наверное, неплохо иметь такого друга. Очень рекомендую. Послушай, у цыган... Праспаспра... про. Прас... Поспрошаю цыган в трущобах Они ловят собак Лучше не знать для чего хм, ну ладненько Может быть как-нибудь к ним загляну Так, тут я так понимаю Можно, друзья, завести себе питомца Собачку какую-нибудь Поболтаем Похоже у меня а, проблемы Я задолжал тому типу с улицы а, Винцеслава Может выручишь? Так Что такое? Сто шанс Эй, а что там он у тебя? Тыкнуть пальцем в случайном направлении Ну-ка что мы тут делаем? Мы, так понимаю, отвлекаем его внимание и что-то, я так понимаю, тырим, подходящая аптечка, 30-40, аптечку, аптечку, аптечку, аптечку, оп да не, не, не получается у меня стырить, вы попались, блин, честное слово, а, прости, это не то, что ты думаешь, я ни за что, блин, ты чего, я просто споткнулся, у меня вообще давление низкое, башка все время кружится, а ты с кулаками, говорю я ему так, чувак, ты совсем охренел, отвечаю, значит, я ему просто не канает. Требуется стратег. Блин, честное слово, прости. Ты не думаешь, ты не, при... ты не за того меня принимаешь. Катись отсюда, мразь, пока я тебе башку не своротил. И чтоб тебя больше не видел, говнюк. Как так-то, а? Поболтаем? Нет, не получается. Требуется 10 чего-то там, энергии или чего-то там. Попросить. Тебе здесь не рады, козлина. Иди нафиг. Угомонись, чувак. Так, друзья, смотрите-ка, как мы быстро потеряли доверие. Я просто-напросто в шоке. Обмен. Обмен вроде можно сделать, то есть я могу самодельный стол поменять на что-нибудь, наверное, с доплатой с какой-нибудь. Так, продавать нечего. Деньги плюс 40. Был у меня, друзья, стол, и я его тут же сразу же а, продал. Так, поговорить о замках. Доверие нужно, друзья. Везде нужно доверие. Не хочет этот парень с нами говорить, а уж тем более нас чему-то а, учить. Ну, ладненько, друзья, как бы там ни было, мы немножко поболтали. А вот этот вот собакин, да, это его а, друг. Интересно получается, можно здесь заводить, друзья, питомцев, а это уже а, радует. Так, ну что ж, пойдемте дальше, да, посмотрим, кто у нас здесь есть еще, с кем можно повзаимодействовать. Здорово, друзья, бомжи, я тут недавно, блин, мне кажется, я где-то тебя видел уже в этой шапочке. Друг, мелочи не будет. Какой вот откуда меня мелочь-то? Ты, ты посмотри на меня, я тут в Орване, так такой хуже еще, чем ты, хожу, блин. А он у меня мелочь просит. Какая нафиг мелочь? Мне бы самому где-нибудь поживиться. Так, ну давайте войдем сюда. Лиос. Здорово, Лиос. Ты кто такой? Привет всем. Привет. Я смотрю, ты удивлен, да? Ну да, немножко удивлен. Если еще не, недавно тут все было заброшено. Ага, нас сюда Ференс привел. Угу. А ты сам откуда? Откуда, откуда? Из тюряги, прямиком из-за решетки, понимаешь? Хм, ну да. Ладненько, понимаю. Что, язык проглотил? Да, мы тут все бывшие зэки. Недавно вышли на свободу по амнистии. Спасибо нашему доброму президенту. Блин, нормальное такое явление. И что вы собираетесь делать теперь? Меня может не спрашивать, я тут простой бухгалтер, и, и, а всеми планами занимается Ференс. Ну, ладненько, удачи, узнал, хотя бы буду теперь а, в курсе, кто такой этот а, Леон. Так, ну что ж, идем дальше, проверяем, что у нас тут есть еще интересного. Так, в этом шкафчике можно порыться, это что у нас, кража, да? Сомнительная выпивка, отлично, ну-ну-ну-ну, ну, это же по заданию, сомнительная выпивка 2, отличненько. недопитое вино. Тоже сомнительная выпивка. Замечательно, друзья. Вот, да, которые вот шкафчики у нас без замочка, да, без такого, без красного. Их можно обшаривать. Тоже недовып... недовыпитые виски. Сомнительная пицца. Это все мне пригодится. Пицца, пицца, ты мне пригодишься. Так, е войти. А качок. О, здорово, качок. Рассказывай, как дела. Фу, качок вообще с нами не хочет общаться. И бадон. Здорово, Баддон. Тоже, ребятки, со мной не хотят общаться. Как так-то? Что ж такое? Никто не хочет со мной говорить. Ну, поговорите со мной. Эй, чуваки, здорово, как жизнь? Уходи. А ты что мне скажешь? Пожрать бы сейчас. Блин, нечем мне тебе предложить пожрать. У самого, как говорится, дырка на заднице. О, а это что такое? Это, я так понимаю, по квесту. Каши, здорово. Как дела у каши у нас? Говорят, у вас тут можно разжиться приличным оружием. Похоже, я пришел по адресу. О, тот самый тип, который оружие продает. Здорово. А то. Можно посмотреть на оружие-то? Посмотреть можно, но трогать нет. Откуда у тебя все это? Ну, в основном сам делаю. Кое-что знакомые подгоняют. Я у Ференца главный по оружию. Слежу, чтобы его люди были готовы к любым проблемам. А со мной поделишься? Поделюсь, но только за деньги. Пока ты не в банде, халявой не жди. Ну, что ж, давай по попробуем, посмотрим, что у тебя там и есть. Обмен. О, вот это мне определенно нравится. Мутная фиговина, друзья. Это у нас оружие... С определенными, с определенными характеристиками. Атака, крит и плюс защита. Так, дальше смотрим. О, вот это еще серьезней штуковина. Конкретная фиговина, да, вроде бы в Безумном Максе было что-то похожее Идем дальше, бутылка, а что, почему я не могу разбить простую свою бутылку, которая у меня в кармане и ей воевать? Легко бьется, но зато с острыми краями, можно нанести серьезные травмы Крит 60% аж целых, офигеть просто Да, что хуже, чем быть избитым вонючим Вантузом Вантуз, какие, ребятки, цены? Подождите, бутылка дешевая самая Бутылку, кстати, можно взять, да, у нее хороший крит и атака есть а на все остальное у нас, к сожалению, пока не хватает а, денег. Ну что, давай возьмем одну бутылочку. Ну хотя, блин, у меня же есть бутылка в кармане. Я же мог бы ее как-нибудь разбить и а, начать а, воевать. Учиться. Оружейник умение. Давай посмотрим. Ха-ха, нифига себе, 300, друзья. Все здесь делается за деньги. И солдат умения тоже делается все за деньги. Ну ладно, подкопим как-нибудь. И э, обязательно заг заглянем к этому типу а, каши. Или же каши. Или же требует каши. Ох. Хорошее местечко, кстати, под свой бомжатник. Я бы здесь мог что-нибудь построить, интересное, если бы у меня а, были определенные навыки. Здесь что у нас такое? Можно, нет? Попить, поесть, покакать, по -по помыться нельзя. Нельзя, друзья. Так, здесь что? Я здесь был вообще, нет? Мне кажется, я здесь не был. Да, да друзья, здесь я еще а, не был. Там наш инвентарь. Инвентарь-то еще не разорвало, нет? 7 килограмм всего набрал. Маловато. Надо еще шариться. Блин, друзья, здесь я точно не был. Здесь у нас и гвозди, и Бутылочки. И еще какие-то шкафчики. Короче, друзья, жизнь бомжа в полном разгаре. Как вы видите, да, потихонечку разживаемся, потихонечку осваиваемся. И надо бы, мне кажется, выполнить квестик. Я уже набрал достаточное количество бутылок и могу спокойно а, отнести их. Так, бармен, а, сомнительная выпивка и сомнительный а, напиток. Не, сомнительных напитков нужно еще немножко собрать, да. У меня их пока что ноль. А, праздничный пир. Дракс рассказал, как заинтересовать Гнойного. Нужно принести ему крутого, крутого мяса для готовки. Но у меня-то пока что еще мяса а, нет никакого. А, и пометочка. Зайдите в к шеф-повару отеля «Президент». Ладненько. Так, а, дальше у нас лагерь. Поставьте стол, полученный от Дракса в своей хижине. И учтите, что вы можете строить только в специально отведенных местах. Блин, друзья, я стол-то продал. Как теперь я буду строить-то, а? Я в шоке просто. И четвероногий друг... Короче, друзья, здесь можно все делать, но нужно делать тоже все с умом, не просто так. А я взял, друзья, и стол тому чуваку а, продал. Быть может, как-то его можно у него обратно забрать, не знаю. Давайте попробуем сейчас... А, заберем, блин, кому я стол-то продал Подожди, вот тут, по-моему, у нас был Не, здесь у нас а, типы такие, не особо разговорчивые Вот этому типу я, по-моему, стол обратно впарил Ну что ж, давай попробуем с тобой а, Мир а, у, Давай, давай, мир Нет, ребятки, не хватает мне чего-то там, какого-то ресурса Чтобы с этим парнем а, Устроить а, мир Просто-напросто он мне говорит, вали отсюда Блин, тогда мне стола моего тоже не видать Ну ладно, я думаю, все это дело наживное И все это дело мы как-нибудь и где-нибудь Обязательно а, раздобудем ну что ж, друзья, вот такой вот у нас симулятор бомжа под названием хоба Тук Life, то есть бродяга тяжелая э, жизнь. Если честно, ребятки, у меня мысли по этому поводу следующие. Симулятор достаточно новый, симулятор достаточно бодренький, разве что где-то местами он не дотягивает по графону. да, графон здесь, ну, так себе, но я вам так скажу, что в принципе, в принципе, да, э, сильно не вырви глазно, ну, хотя местами бывает даже и очень вырви глазно. Ну, короче говоря, ребятки, на любителя. Такой, такой себе симуляторчик да в который можно поиграть не только ребятки одному но и с друзьями напоминаю да к вашей сессии могут подключиться к вашему миру несколько ваших игроков и вам будет играть гораздо а, проще и гораздо интереснее в это все дело ну и конечно же ребятки мой, сам, мой небольшой вердикт по поводу этой игрушечки я ставлю этой игрушечке 7 из 10 возможных баллов в жанре выживания она у нас значит достаточно неплохая да э, из-за того что у нее необычная все-таки такая необычная подача необычный -дизайн, да и вообще чего-то подобного у нас, а, насколько я помню, еще ни разу а, не было в игровом пространстве. Конечно же, ценителем жанра я рекомендую эту игру к приобретению, да и просто к скачиванию. Все ссылочки я оставлю, как обычно, под видосиком, да, для скачивания. Переходите, ребятки, в описание, там вы найдете много интересного и даже а, больше. Ну а что ты, зритель, думаешь по поводу игрушечки Хоба to Напиши, пожалуйста, свое мнение в комментариях, и мы с тобой непременно все это дело обсудим. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же. Bye.